Елена Евсеева. Брысь отсюда, бутерброд. Я сегодня злая, В юбку не влезаю. Мне такая толщина Совершенно не нужна. Вот не буду есть обед, Похудею, как скелет. Прызь отсюда, бутерброд, Поищи другой живот. Растолстела, стоп. Я ногою топ. Поварешка бряг, вилка с ложкой звяк, Люстра на пол блюм, Табуретка. Бум! Холодильник! Бах! Я от страха, ах, похудела, ух, юбка на пол, плюх, надо мной хохочет, не худеть не хочет.